Гаварджоба майн либан вахи, приветствую вас на очередном всенародном съезде шаманов. Отложите свои бубны, начнем с теории. Итак, думаю, что большая часть игроков Skyrim хоть раз допыталась собрать собственную сборку извините за тавтологию. У некоторых это даже получалось. Увы, не все так просто, как хотелось бы. Мало просто собрать нагромождение модов, побегать с ними денек, посмотреть, что ничего не вылетает и успокоить, назвав это сборкой Вася Пупкинс Эдишн. Нет, дорогой мой Вася, проблемы возникнут обязательно. Таковы уж свойства игры и модов. Их делают разные люди на разном технологическом уровне. Хорошие сборщики годами тестируют сборки, прислушиваясь к комьюнити и постоянно выпуская кумулятивные патчи, тестируя моды на совместимость и занимаясь прочими. Организаторскими работами. Отчасти именно поэтому я и выбрал сборку SLMP. Она самая кропотливо протестированная из всех, что я пробовал. По этой же причине я рекомендую ее вам, но выбор, как всегда, за вами. К чему я это веду? Независимо от того, Legendary у вас Edition или Special, бездумное нагромождение модов легко запорит вам любую игру. Поэтому я решил использовать свой опыт плюс опыт автора сборки с LMP, чтобы дать вам действующие рекомендации к правильной игре в Skyrim с модами. Ничего сверхсложного в этом нет, во всяком случае с технической точки зрения. С моральной — да. Строго говоря, я расскажу вам, как не запороть игру модами и таки пройти уже этот скарим до конца, собрать все, что можно, и успокоиться. А говорю сразу, даже эти способы не гарантируют вам стопроцентной стабильности. Просто смиритесь с этим. Это скарим, мы знали, куда шли маленькие засранцы. Ну что ж, время начинать ритуал. Берите в руки бубны, пляски начинаются. Итак, всего существует три правила. Правило первое. Для начала вам нужно определиться, какую же сборку вы хотите. Legendary Edition или Special Edition. Казалось бы, ну какая мелочь. О, сколько раз я слышал от людей, что поиграли они в Legendary Edition, потом под воздействием чужого мнения, например моего или личного интереса, решили сменить ее на Special Edition, а там уже и интерес к игре пропал. Перепроходить одно и то же подряд по нескольку раз едва ли кто-то захочет. Так убить интерес к любой игре проще простого, особенно если она длинная, а Skyrim это очень длинная игра. О плюсах и минусах разных версий я уже говорил в предыдущих роликах, пару раз упомяну и в этом, но в целом определитесь. Legendary более привычная, Special более стабильна и умеет работать с современным железом. Под современным я подразумеваю, наверное, теперь уже любое железо, вышедшее позже 2015 года. Лично же я буду в качестве примера показывать именно Special Edition. Далее вам понадобится последняя версия сборки, на основе которой вы хотите создавать свою игру. Конечно, никто вам не мешает взять чистый Skyrim и уже на него намешать нужные вам моды. Если их совсем немного, меньше 20, например, тогда же будет актуальнее. Но вспомните, что я говорил про оптимизацию. Скайрим сделан криво в любой своей ипостаси, и нормальные сборщики годами вычищают мусор и исправляют косяки разработчиков. Поэтому лучше не выпендриваться и воспользоваться сборкой человека, которому доверяете, ну, хотя бы по опыту. В моем случае это сборка с LMP. На данный момент эта версия 3.0 для Legendary Edition вышла вот буквально на днях и 1.7 для Special Edition. Автор обещал заняться ей плотнее, но дойдут ли руки, трудно сказать. Впрочем, подробнее смотрите в ролике по подсказке. Ну и вот, теперь самое интересное. Я понимаю, что найти ту сборку в интернете, введя в обозначенных таррентах в поисковике SLMP, задача не посильная. Иначе откуда столько кричащих откуда скачать? Я уже два раза показывал откуда. Давайте покажу в третий раз, в последний. На сайте сборки указаны источники, откуда ее можно скачать. На других источниках она также может быть, но там автор не ручается за то, что ее не изменили или что там последняя версия. Ну и вот, в списке есть сайт TrueTrackers.org. Это торрент, которым я сам пользуюсь. Просто вводите в поисковике SLMP. И все, вот он. Торренты, если вдруг кто-то до сих пор не в курсе, да? Заблокированы по велению позор надзора, так что используйте уже VPN и прекратите писать, что ссылки заблокированы мне в Курган. Правило второе. Всеми правдами и неправдами избегать классической установки модов. Что это такое? Это то, что было раньше. Просто кидаешь папку с модом в папку с игрой. Это верный способ запороть как моды, так и игру. Одни и те же файлы в разных модах могут конфликтовать и перезаписывать друг друга. Точнее, именно так, как правило и случается. Даже если они не нарушают работу других модов, допустим, вы решите удалить плагин. И что будете делать? по образцу будете выискивать каждый файл и удалять его вручную? Ну, это медленно. А если эти файлы перезаписали файлы из другого мода? А? Удалив их, вы и тот мод угробите и никогда не поймете, что с ним вдруг такое стало. А если файлов не десятки, а, например, там в сотни или тысячи, например, от какой-нибудь скриптовый мод... Вот поэтому лучше использовать сторонние программы. Лично я рекомендую мод-органайзер, но есть еще и Nexus Manager, он же вроде теперь Vertex, и какие-то другие органайзеры, менее популярные менее удобные. Они очень просты в освоении. Возможные ошибки также можно решить, погуглив проблему. Ну и кроме того, лучше один раз научиться пользоваться всем этим, потратив немного времени, полчаса вполне хватит, максимум час. Чем потом тратить целые дни на то, чтобы понять, а что не так с вашей игрой, почему ничего не работает и как удалить ненужный мод. Мод. Давайте покажу опять же на примере мода органайзера. На данный момент последняя версия 2.1.1. Если будут новее, можете попробовать, за них не ручаюсь, но более старые не трогайте, за них я ручаюсь, что некоторые из них ни хрена вообще не работают, особенно за Special Edition. Установили, запустили. Сперва вам предлагает создать нечто вроде профиля. Это пригодится тем, кто хочет играть одновременно и в Legendary и Special Edition. И, допустим, еще в Enderall или Fallout 4. Выбираем нужную вам, между ними, кстати, можно будет бесполезно переключаться, указывая папку. Но вопрос показать обучение вежливо отказываем, мы и сами все поймем. Закрываем мотор. И снова его открываем. Если он ругается на то, что не может найти игру, то это потому, что в директории игры каким-то макаром отсутствует файл Skyrim Launcher.exe. В случае со Special Edition эту задачу можно решить просто создав копию Skyrim Skyrim.se.exe и применовав его в Skyrim Launcher. Теперь мод органайзера ругаться перестанет. Славно. Хотя в новой версии такого безобразия я не наблюдал. Далее необходимо настроить его. Внешний вид можете оставить любой по вкусу. Для начала закройте мод органайзер и откройте панель управления сборкой или же игрой, если у вас не сборка, и уже в ней пройдите в настройки игры и выставьте нужные вам. Потому что выставлять игровые настройки через мод органайзер это очень плохая идея. Закрываем панель, открываем органайзер и сразу идем создавать новый профиль. Поставьте галочку на использование уникальных сохранений и если вам это нужно. Это может быть полезно, если вы захотите отдельный профиль для теста или же если вы собираете две Соборки для разных целей. Ну, мало ли. Сохранения для каждого профиля также будут отдельными, если вы поставили соответствующую пометку. Единственный момент, они будут находиться в той папке, которая указана в мод-органайзере, а не там, где они обычно лежат. Учтите это. Что мы сейчас сделали? Мы создали отдельный профиль. Если вы запорите игру или решите начать заново, вы просто поменяете профиль, и те моды, что входили в ваш тот старый профиль, сами отключатся. А вы сможете поиграть в чистый Скайрим или создать новый набор модов. Графические настройки при этом также будут переключаться, если вы выбрали соответствующую опцию. Есть такой момент, что игра может у вас вылететь при старте новой игры или загрузки. В этом случае проверьте настройки и не файлов игры. Скорее всего, дело в них. Поэтому я и говорил, что настраивать графику нужно через обычные лаунчеры. Теперь в настройках во вкладке «Способы обхода» уберите галочку с отображения, установленных у вас вне органайзера модов чтобы моды сборки не засоряли его, если, конечно, они у вас есть. Далее во вкладке «Пути» укажите пути для всех пяти папок, а именно для папки с модами, для папки с перезаписанным, с то бишь для кэша данных, для загрузок и для профилей. Не рекомендую хранить все это на диске C. Вообще, что-либо важное не рекомендую хранить на диске C в принципе. Как сделал я. Я в папке со Скайримом создал папку МО, и уже в ней создал пять папок, которые я указал в органайзере. Собственно, для удобства я буду использовать именно эту схему. Теперь все наши плаги будут лежать в папке mods, что, согласитесь, удобно. Осталось еще пара моментов. Во-первых, необходимо отсортировать моды, потому что, скорее всего, при загрузке в органайзере приоритет у них будет раскидан. Просто жмите кнопку «Сортировать» и ждите. Когда будет готово, желательно вообще заморозить эти моды, чтобы порядок больше не нарушался, но это не обязательно, если вы будете дальше работать над сборкой. Раньше, кстати, сортировка не работала с модами, которые вы сами собирали из кучи других. Сейчас все работает. Не забудьте их подключить, кстати. Моды-то. Это делается в левом окне. Просто поставьте галочку и все. Во-вторых, необходимо провести тестовый запуск. Для этого идем в настройки запуска, вот тут, и меняем ярлык запуска со Skyrim на SKSE. Это необходимо, если запускаете запускать не с расширителей скриптов, то моды, которым он необходим, работать не будут. А так как это моды для большинства сборок, то, собственно говоря, и Skyrim просто работать не будет. Жмем «Запуск» и должно все заработать. Если вдруг не заработала и игра говорит, мол, ярлык найти не могу, значит идем в папку с игрой «Data» и «SKSE». Открываем файл skse.ini и меняем верхнее имя на имя того ярлыка, с которого ваш Skyrim запускается. Такая проблема, вероятно, настигнет вас, если вы решите подобным образом запустить Special Edition, так как ярлык игры называется не Skyrim, а Skyrim.exe в некоторых версиях некоторых сборок. Впрочем, в последних версиях моей сборки я такой проблемы вообще не встречал, так что идем дальше. Теперь нужно настроить самую необходимую в сборке утилиту — вниз. Она отвечает за добавление анимаций, то есть если вы установили мод, в котором есть анимация, обязательно запускайте вниз и обновляйте настройки. Если этого не сделать, в лучшем случае вместо анимации будет стойка смирно в худшем, такая стойка будет вместо всех анимаций, чаще всего последняя. Особенность здесь в том, что обычно вниз считывает анимации из папки Data, а мы работаем из папки Mods. Поэтому идем в настройки запуска и создаем новый ярлык. Тут пишем название, здесь пишем путь до утилиты вниз, он лежит там, куда вы его установили, а тут прописываем ту папку, в которой он будет сканировать, то бишь папку mods. Применяем, спускаем, все работает, зажибись, гора с плеч. В какой-то версии органайзеров вниз работать отказывался. Ох, и намучился я с ним, знаете. А может так случиться, что первый раз он отсканирует как надо, а при повторной попытке скажет, что мол, на этом мои полномочия, все, ошибка. В этом случае заходим в папку «Override», она в самом низу, и удаляем в ней папку «Tools», потому что ее вниз почему-то стесняется. Теперь он будет нормально сканировать. Если у вас есть еще какие-нибудь утилиты, которые вы используете, то их тоже нужно подключать так же, как и вниз, через мод органайзер. Но, но, далеко они всем нужно прописывать иной путь работы. У меня вы можете видеть и другие иконки. Они, кстати, вносятся на эту панель просто. Выбрав в графе «Нужно» и «Ярлык панель инструментов». Все с настройкой органайзера закончили. Больше с ним проблем быть не должно. У меня один раз был такой баг, что при тестовых запусках Special Edition была дальность прорисовки травы поставлена на 0, и в настройках она не менялась. Помогла только переустановка сборки. Ну, на всякий случай говорю, мало ли. И, наконец, финальное третье правило. Самое сложное. Почему сложное? Не потому, что какие-то сложные телодвижения требуются, а потому, что это будет тяжелый моральный выбор для вас». Запомните, вы должны сразу определиться, с какими модами хотите играть, потому что если вы вдруг передумаете на полпути и удалите мод, то как сохранение не чисть, все равно ошибки могут остаться, и чем дальше, тем сильнее будет страдать от этого быстродействия, с этим ничего не поделать. И это вопросы к Бетезде. Новые подключать можно, если только они не требуют начала новой игры, тогда просто смысл отпадает. Отключать нельзя. Если уж так хочется протестировать мод, создайте новый профиль с индивидуальными сохранениями и тестируйте сколько вылезет. По итогу возвращайтесь на старые сохранения. Не уверены? Не ставьте. Захламление модами занимает второе место среди причин постоянных вылетов и тормозов риме, а на первом месте идут именно бездумные комбинации «поставил, поиграл, удалил», особенно в Legendary Edition. Да, есть моменты, когда мод не имеет скриптов. Например, мод на доспехи. Тогда можно его удалить в процессе. Для этого отключаем мод, заходим в игру, сохраняемся и выходим. Далее запускаем Save Tool для Legendary Edition или же менее удобный, к сожалению, Fall Ring Tools для версии Special Edition. И чистим сохранение от всего, чего только можно. У ССшников так-то выбор невелик, всего две опции. Авторы обещают расширить функционал когда-нибудь потом. Видимо, когда седобородый на горе свистнет. У Save Tool все проще и удобнее. Подгружаем то самое сохранение и прохаживаемся по нему всеми утюгами утилиты. fix Script, Delete All, Clear Over, Del broken Actives. В Advanced жмем обе кнопки по очереди, далее обязательно Clean Form Lists и Reset Havoc. Сохраняем с возможностью бэкэпа. Все, теперь можно играть. И время от времени лучше прохаживаться с сейфтулом по сохранениям. Но знаете, чисто в первую очередь не там, где убирают, а там, где не сорят. Сейфтул не идеален, да и вы наверняка не можете знать, что затронул этот мод на броню. Автор мог кое-что умолчать, мог где-то просто напортачить. И эта ошибка может остаться в скриптах даже после удаления мода. Так что лучше уж не чистить сохранение от мусора, а изначально этот мусор туда не вносить. Если уж совсем не втерпешь, и вот обязательно нужно удалить мод, то делайте это аккуратно и вдумательно. Если там нет скриптов, то тем лучше для вас. В мод органайзер можно, кстати, отсеять моды по наличию скриптов, а также по наличию расширителей скриптов, что примерно те же яйца, только еще круглее. Моды без подобной начинки удалять проще, но лучше, конечно, сразу точно определить, чем вы хотите играть. Я понимаю, это очень сложно, особенно глядя на обзоры всех этих модов, и того хочется попробовать, и этого, а вот не надо. Несмотря на всю оптимизацию сборки, несмотря на предел модов для Skyrim 256, чем их меньше, тем игре проще, потому как изначально она не рассчитана на моды. Удивлены, напрасно, будем честны, разработчики BTS, да при всей общей, так сказать, гениальности никогда не отличались толковыми программистами, отсюда и столько ошибок. Да, они добавили возможность делать моды и прицеплять их, но это как какие, прицепить крюк и сказать, все, цепляйте к ней вагоны, она будет тащить. Тащить-то будет, но медленно и недалеко. Поэтому оке под названием Skyrim лучше давать вагоны поменьше. Special Edition с этим попроще, но ее тоже не рекомендую чересчур захламлять модами в надежде на то, что совершенственный движок те самые вагоны затащит, как пить дать. Не факт, сэры церы, ой, не факт. живое этому доказательство я. Тестируя сборку для этого выпуска, я умудрился запороть Special Edition настолько, что пришлось сносить все почистую. Так уж сильно там все тормозило и вылетало. Лучше уж вдумчиво подходить к конструированию игры. Во время этого прекраснейшего занятия делайте тестовый запуск игры каждые 5-10 модов и хотя бы минуту-две побегайте по внешней ячейке. В общем-то это все. Помимо сказанного, советую также настроить автосохранение на определенный промежуток времени и отключить автосохранение при смене локации и ожиданий. В сборке с LMP такая функция с автосохранением есть в одном из модов. Можно задать интервал от 10 минут до часа. Кстати, учтите, что чем дальше вы ушли в своем прохождении, тем дольше будут сохранения. С самого начала игры они длятся долю секунды, а потом уже будут доходить до полутора секунд. Если вы все сделали правильно, то выше подниматься не должно. Но, если быстрое сохранение становится интересным, таким уж быстрым, доводя счетчик ожидания до двух секунд и выше, значит вы засрали Скайрим, поздравляю. Увы, тул тут не поможет. А я ведь предупреждал. Что касается автосохранения при ожидании, то это еще ладно, хотя, как по мне, неудобно. А вот при заходе в ячейку, долгое сохранение нагромождения скриптов из модов может наложиться на загрузку локации, содержащей в себе те самые скрипты. Случится бадабума и вуаля, бесконечная загрузка. Да здравствует команда COC. Это, если что, консольная команда на перемещение в указанную ячейку. Не забывайте также, что сохраняться и загружаться можно через консоль, командами Save и Load. Это иногда удобно, но как минимум сохранениями. Также строго рекомендую сохраняться в отдельную ячейку перед сохранения или же перед тестированием или постоянным подключением нового мода. А то вдруг война, а вы как раз таки в каске. Что, списали блокнот, да? ну так а вы как думали? И да, сразу же говорю, давайте не корчите себя, криворочек. Эй, это сложно, мудрено, я лучше по-старому, симулянты. Все вы умеете, все магете, просто вам лень. Инструкция простая, для вас даже он разжевал. Поверьте, лучше один раз делать и радоваться, чем потом бродить по каналам и группам, доставая людей своими идиотскими вопросами. А почему у меня этот вот мод не работает с этой сборкой? Я-то откуда знаю, почему он у тебя не работает? Может потому что мод говно, может потому что ты сборку сам делал с Будуна, может потому что у тебя процессор AMD Foflon 228, а может потому что иди нафиг, да, грязный НВАХ? Извините, это из личного. <как> Ребят, я не занимаюсь сборками на профессиональной основе. Я не отвечаю на вопросы, а запустится ли на конфигурации X, сборка Y. Я вообще просто говорящая голова. Какой с меня спрос? Все, бубны убрать. Отзвон уже башка болит. На следующем пленуме клана Синего зайца. поговорим о том, как работать с физикой на Special Edition. Постарайтесь до сих пор не угробить вашу сборку. Вольно. Смотри сюда!